Дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София Мы продолжаем визаж На этот раз я уже слегка Немножечко подготовлена Вот прям вот совсем чуть-чуть В плане того, что вот-вот-вот вот У меня тут а, Есть телефон, в который я подглядываю Подсматриваю Так, а, спу... так посмотрите По коридору Влево Так-так-так-так Тут, короче, я дошла до призрака я не совсем понимаю, что от меня тут хотят. Типа, вернитесь в начало игры. А я не помню, а, а это не начало игры. Начало игры это где-то, где-то там. Да, ё-моё, что-то там происходит у меня опять снова. Так, начало игры это вот туда мне нужно пройти. Вот сюда. Туда наверх. Так, ну мы тут были, да? У нас тут ч, через тут у нас проводил. Муж, Мужичок-то этот. Тут, а, тут дверь открыта. А мы тут были хотя бы раз. Да, мы снизу приходили. Да, отсюда. Так. А, я почему-то, смотрите. Покажется, в гостиной войдите в комнату для трофеев. Зайдите в комнату для трофеев. Это у нас. Вот это вот комната для трофеев. Вот. Опа. Ага. Так все, спасибо подсказочка. Так убираем подсказочку. А, вот и вот. Надо было вот за ним как-то пройти, типа, в комнату для, для трофеев у нас. увел оказывается, этот призрак. Я не знаю, как он нас так вел. Ну вот как-то так вел, да. Вы нашли Багор. Это Багор называется, да? Я просто я не знаю, как оно может... Так, так, у меня опять зажигалки во, во всех руках, да? Во всех руках зажигалки. Ну что ж так вот, нехорошо. А что у нас тут? Челюсть, глаз и еще что-то должно быть, да? Кошмар какой. Какие-то картины должны быть, но нет. Так, проходим. Тогда возвращаемся обратно. Ой, что телефон разряжается работа эх, эх, эх, жизнь моя жестянка так проходим дальше да идем сюда тут мы были это получается у нас там сквозная дверь да да да отсюда туда да нам нужно наверх я уже уже начинаю вспоминать, как тут ориентироваться Вот, и, значит, багором Получается, цепляем багор Как это называется, да? Багором цепляем вот это Очень многообещающе. Хочу я вам сказать Наверное, надо было как раз сюда И натаскать этих самых Свечек вот сюда, да? Что это за херня? Сжечь ее, может, как-нибудь. Сжечься нахрен эту хрень. Там ничего. Мне сесть. Я ее остановила, но. А, Чё? Что? Что-то А, вот эта штука отвалилась. Ну, окей, хорошо. А, на коробке надо солнце и чай. Заперто. Солнце и чай. Солнце и чай. Сейчас я еще похожу, посмотрю. Тут свечки нужны, короче говоря. Нужно сюда притащить свечки какие-нибудь. Хотя, в принципе, тут освещается. Так, мне показалось, что тут что-то с чем-то можно было взаимодействовать. Я вот сейчас просто ищу. Ой, напротив дом какой, а... Пафос, пафос, дом, дом, дом, Прям дом, дом. дом. Да у нас тоже, знаете, такой не маленький, прям, я бы сказала, дом. Прям вот как-то до хрена всего. Дом прям такой огромный, огромный. Я, конечно, блин, хочу себе тоже дом какой-нибудь такой. Но мне он прям огромный, огромный не нужен. Прям такой огромный не нужен. Потому что он, блин... Все свободные места, они будут моментально захлабняться. Ваша зажигалка почти пуста. Замечательно. О, смайлик. Так. О, Получено достижение. Улыбку, пожалуйста. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Так, моя зажигалка почти пуста, поэтому она все... Она сдохла Ладно, у меня есть еще одна Подожди, я же ее выкинула выкину. Так, у меня есть еще Ничего страшного Так, нам спуститься надо Зачем, Зачем нам надо спуститься? Мы остановили кресло Что-то произошло А, спуститься Вот тут вот нам нужно спрыгнуть вот. Да. Я просто это походила, обследовала все. Так, тут морды. Тут у нас, нас будут интересовать значит, по ходу пьесы и картины. Ключ подходит? Нет. Блин, а чего этот ключ-то? Это подставка для радионяни. Хорошо. Так. Это картины со смертью, что ли? Лиз? Опа. Это, наверное, подсказка для какой-то там загадки, да? Так, морда отекшая, то есть с нее стекает все, вот так вот стекает, да. Морда со взрывом. У там взрыв, и морда с какой-то наклейкой на морде. Морда с наклейкой на морде. Окей. Хорошо. Значит. Стекшее взрыв и наклейка. Окей, хорошо. Это то самое зеркало, оно, значит будет нашим проводником здесь. Так, а вот ты откроешь? Кстати, сохраняемые ключевые. Что? Вокруг вас могут находиться ключевые предметы, которые можно использовать неограниченное количество раз. Внимательно приглядывайтесь к тому, что вас окружает, чтобы от... отыскать места, где они спрятаны. Сохраняемые ключ... предметы, которые можно использовать. Вы нашли аудиокассету. Хорошо. Я ее, наверное, могу запустить. Это можно использовать для прослушивания аудиокассет. Окей. Долорес, симптомы Долорес усугубляются. Доктора говорят мне, что становится все сложнее поставить точный диагноз. Они говорят, что у, что у нее проявляются симптомы шизофрении. Психоза, деменция, еще бог знает чего. Тихий плач. Я уже не знаю, что мне делать. Похоже, что отличение ей делает только хуже. Сегодня она сказала мне, что часто слышит свой собственный голос, повторяющий некие пять цифр через радио няню. Она сказала, что это ключ к ее внутреннему дому. Что это вообще может значить? Что мне делать? Че, Короче, пять цифр, она слышит. Ключ к ее внутреннему дому. 5-0, 3, 7, 3. Да. 5-0, 3, 7, 3. Ладно, я забираю вот кассету. Так, морды. Стекает, взрывается наклеена. И пять. 0, 50, короче, 50, 373, 50, 373, 50, 373, 50, 373, давай. 50, 373, хорошо, к чему я это могу? Опа, а тут чё? Ага, вот, ну да, вот, отёкшая... Взрыв и наклейка. Тут нужно все, все эти самые картины, что ли, сбить, непонятно. 5373. 50. 5373. Ну, ё-моё. Ё-моё. Чё? И чё делать-то? Так. шкатул. на очки заберем, закаем символ. Заперто. Окей, замечательно. Ты в данный момент, не знаю, что мне делать. Ты опять мне сейчас что-нибудь загрузишь, выгрузишь. Скажи мне, пожалуйста. В смысле, похоже, чего-то не хватает. Как я могла понять, что, какой, что тут вещи имеют как, какое-то значение? Что? Тапочек вам туда закинуть? Ключевой предмет. Вы нашли тапок. В смысле, что я должна с этим сделать, с тапком? Сюда... Эй, да твою мать! <смех> В смысле тапок найти? Вы прикалываетесь? <смех> Мне тут стекло треснуло. Вот цветочек на подушке. Но зато тап тапки стащили кофту, хорошо. Она приоделась, я так понимаю, где-то. Где-то ждет меня. стесняется такая, типа она оделась такая, типа сюрприз. Твою ж мать! <смех> Что-то пошло явно не по плану. Так, дорогая, вернись, давай мы... Я... А, это она там стоит! Она плачет там. Ч -чё ты там ревешь? Не надо, реветь, Все хорошо. Дай твою мать. Почему ты не закрываешься? Я пытаюсь это зажигалку. Ладно, готовьтесь. Я не понимаю, где я, что я? Ну вы готовьтесь. Спокойно, спокойно, спокойно! Жахну таблетки. Да ёб твою мать! Так, все, убираем таблетки. Таблетки есть, хорошо. Зажигалка у нас не зажигалась, окей. Да, да хватит! Алло! Спокойно. Да прекратите его! Давай еще таблеток жахнет, читаю то Да прекрати ты, -мо! Эта штука теперь бессмысленно. Хорошо, тогда это бросаем и берем новую. спасибо давайте мы откроем так до сих пор нет, нет. ну ладно Ох, ладно так нам предлагают идти вниз за, по каплям крови идем за кровью вот так вот включаем свет и бы нехер Продолжаем. Если что, у меня тут вон свечка горит. Свечка на месте, свечка бережет. Ну, тут темно, но не так, чтобы прям сильно. А, вот так вот хорошо даже вот как-то вот так вот, да. Тут уже вот кишки пошли. Это не очень хорошо, это как-то Грустенько уже становится. Тут есть эти? А, тут лампочка дохерища. Давайте одну возьмем. Давайте две возьмем на всякий случай. Я потому что не вижу тут э, этих самых свечек. Нету свечек? Окей. Вот the fuck? А, спускаемся по кишке. Замечательно. Всю жизнь мечтала. Никогда не было и вот опять. Кто бы мог подумать? Что в этой игре мы будем спускаться по кишке. Опачки. А тут что? Ничего, просто так. Ну ладно. Ё-моё! Кто-то тут ходит! Нормально, это призрак какой-то. Судя по тому, что он прошел сквозь эти самые прутья! <свист> так, куда? Ох ты. Так, ладно, встаем. Таблетки есть, все нормально. А, у нас осталась еще одна зажигалка последняя, все. Ну давайте, хорошо, что я должна сделать? Я должна как-то туда прорваться, Прорв про про про пробиться? Там кто-то был? Так. Они... Кстати, да, они разные. Бабуля пошла куда-то. Типа, найди одно отличие в зеркалах. Ну, я так понимаю, тут только... Идем дальше Я так понимаю, что тут отображается Что-то только в одном зеркале Так Ты что-то будешь делать? Приближаться, бежать на меня Кричать Я так, О -о -о -о! И побежала Нет никого сзади. Аэ... Я обозралась, но чуть-чуть. <си travailler> я просто, я даже, это... Я, я хотела что-то сказать. В этот момент она на меня прыгнула, и я как-то так... На, на полусловие меня это э, сбило, так скажем. Напугать пугало, Аж мурашки так вот просто вот в меня воткнулись. Я просто тупо не успела среагировать на это. Как бы... Ну, а началось. Вы им предлагаете на таблетках как-то? А чё так криво как-то вот, как-то вот? Мы на наискость, мне кажется, мы... А! Спасибо! Ну нахрен это все говно? А. Мне кажется, мы там что то не сделали. э э э Это моя тачка! Ну, ё-моё! Ну, кто так делает? Да идите в жопу! Блин! Ой! Так. Блин! Таблетки он жрет. Подожди, таблетки жрать! Держишь, что за таблетки? Пустырник что ли, какой-нибудь? Так вот накидаться пустырником такой, ух, а это ж, м -м, неплохая тема. Что это? Очень странно. Они сделали, конечно, вот этот эффект э, деревянной ручки от дубины э, за стеклом. Что там нач началось-то? Громить все начали. Вы чё, алё? Ты выключи, пожалуйста, сигнал, куда? Что-то оттуда выдрал, да? Вылезай. Выл вылезай. Вылезай. Господи. Возьми на всякий случай с собой дубинку. Нет, не хочет, Борис, смотри. Так, мне там еще что-то... Кстати. А как я так тут ходила и не замечала раньше эту дверь? Скажите мне, пожалуйста. Это же та самая дверь, прям в собулажке. Ладно, пойдем. На нам там что-то еще разбили, пошли смотреть. Суки вы что устроили? Кувалда хранится теперь в кладовой. Так Где? Это опять это самое скрипит? А чё закрыто-то? Чё скрипит? Сколько времени? Нормально Здесь что-то скрипит? А с херали? Так, изменилась наша комната. Зашпись. Я понять не могу, где что скрипит. Так. Внизу. Там. Клетка. А чё, клетка скрипит? Ты чё скрипишь, алё? Не надо. Опа! Не понял, подождите. Стоп. Секундочку. А... Эта дверь была открыта А как так? А я могу что-то сделать зеркалами? Вот еще одно зеркало. О, теперь зажигается. Посмотрите-ка на это. Теперь зажигалка зажигается. Так, что у нас тут? О! Да давайте это самое э, выбросим. Тоглитоз, возьмем эту. И вот так вот поменяем, что ли. Почему-то не загорается. Да действительно, почему? Женщина, у меня лампочка, лампочка в руке. Я не попаюсь ее использовать. Верни мне моего ребенка. Женщина попросила вас привести к ней ее ребенка. Что? Это же как для идиота. Женщина попросила тебя привести ей ее ребенка. Иди, неси ей ее ребенка. Ты что, тупой. Действительно. Ладно. Хорошо. Кнеси ей ее ребенка. Ладно. А, есть какие-нибудь приметы? Как выглядит твой ребенок? А у меня ж тут, тут, тут диван стоял. И тут это самое. Я еще светочку ставила. Идите в жопу, а. Че вы тратите, мои свечки? А, они тают еще. Какой кошмар. Переведите моего ребенка. Где я у тебя возьму-то? Интересная такая. А где ты его в последний раз видела? Ты его с кем оставляла? А что дверь-то закрыта, блин? Типа ищи. Ну, ребенок, может быть, еще в подвале возле этого телевизора. Ох, ⁇ м. Вау, вау, вау, вау. Какая красотища. С одной стороны и какой ужас за другой стороны. Так. Кувалда, кстати, кувалда. Я хочу кувалду. Кувалда в ящике для хранения. Ребята, а помните, как мы на одном из видосов, смотр... видосов смотрели, как разбивается эта самая стена где-то там в подвале? А? Опа! Хорошо, она на меня наручала. Так, спокойно, спокойно. Не, все, все. Я на месте. Психика моя тоже на месте, все в порядке. Не надо мне предупреждать. Что где-то на видосе мы с вами смотрели, что где-то можно расхерачить дверь кувалдой. Так, ну это комната безопасности. Угу. А, это за мной просто закрыли дверь. По-хамски, однако. Я не знаю. А где мне искать твоего ребенка, женщина? Ты куда его делал? Может, ты его куда-то дела? А я, значит, ищи. Так, я тут уже была. Подождите. Обождите. Нужно в подвал. В подвал, кстати, все двери забиты. В смысле, У меня как раз в подвале и кувалда. Так, на ну, не можно смотреть видеокассеты. Может, это что-нибудь получится? Вот тебе ребенок. Не, не катится. А что делать, если двери Все забиты. О, может это самое получится наверх там забраться? У меня вроде бы же ведь есть это... Как, как эта херня называется? Как она там? А, багурт, бугарт, багурт. Сейчас. А, давай. Почему я не могу использовать это здесь? Я могу использовать это здесь. Вот. Вот не надо мне ля-ля-ля. зю Могу-могу. Могу и буду. так может здесь где-то реально так давайте осмотримся так потихонечку то осматриваться надо ну тут мы смайлик нашли кстати а какая-то фотка видимо солнце и чай. Не знаю. Где... Какой ребенок? Где искать? Что происходит? Ладно. Хорошо, я сдаюсь, предлагаю... Сейчас буду искать тогда. Ох ты! Смотрите! Я в твою мать. Здрасте! Еще то рука. Опа! Не, я, я просто пока читала. Там написано то, что, типа, подберите молот, он вам понадобится. Ля-ля-ля. я такая, типа, блядь, нужен молот. Надо пойти, типа, за молотом. Смысл вам, типа, ну вот идти за мной за молотом. Ну, вот как бы. Искать этот молот, это будет наверняка долго. Вот найду, типа, молот, думаю, типа, запущу... Запущу... Запущу запись, и все будет окей. А тут я только начинаю двигаться, и тут хопа! Кто-то пополз, кому-то на руку я наступила. Ах! Я молот искать ходила. Алло, ребят. Я пыталась это. Я за молотом шла. Так-то. Ладно, я пойду искать молот. Опять попробую. Потому что, блин, что-то это как, какая-то странная херя тут произошла. Вдруг внезапно я не поняла, что, чем мы занимались там под кроватью. Что там было? Вот. Сейчас пойду тогда это. Попробую. По, поищу молот. Я еб твою мать! А, Тихо, мне бежать? Что происходит вообще? Я не понимаю! What the fuck? Да, Влеза. Ты мой... Блин, найти молот, ё-моё! Мы сейчас, блин! В одиночестве! Расслаблюсь, поищу молот спокойно, тихо, мирно, блин! Да, тихо, мирно, ищу молот, мать его! Хорошо, а тут как какие-нибудь есть идеи о том, что если ты долбоб, продолбал свой молот, куда идти? Ну тут все, мол молота тут нету, блин. Где его искать? Потому что все двери в подвал, они закрыты. Какого хера? Как быть? Что-то началось, походу. Ну давайте, жгить. То я уже задал базу, пытаюсь понять, это, куда мне деваться. Джордж? Джордж? Джордж? Джордж? О! Да! Пойди сюда! Нет! Сама иди сюда! Что такое? Ладно, заходим! А -а -а! Мне нужна была кувалда! А у меня был выбор! Я так понимаю, не, мне просто вот все двери в подвал, они заблочены. Реально, я погуляла, все двери в подвале, они за... закрыты. Вот, вот так вот, да. То есть как на... по... найти свой молот, я не знаю, это профакапили называется. Так, вот. Тихо, тихо, тихо, тихо. В смысле, вот почему? Так, давайте мы, да, выкинем. Нет, вот. Выкинем вот эту вот штуку. Сейчас, подожди. Уронить. Ах ты ж, сука. Ах ты ж, сука. На! Если вот так вот. Ну, хотя бы начали с места, где вот у нас есть молот. Короче, разбиваем зеркала, да? Или нет? Ну ладно, заходим тогда сюда, наверное. Да, нет? Куда-то нам нужно зайти. И разбить какое-то зеркало? Наверное, не здесь. Или здесь? Нет, тут ничего нету. Ладно. Там что-то как-то непонятно. В, в описании, в прохождении написано... Как-то очень-очень расплывчато, очень неясно, непонятно. Мы не можем выбить кувалдой дверь? Почему нет-то, братан? Давайте сейчас посмотрим. Да, блин. А, что пишут? Следуйте к входной двери в гараж между гостиной и прихожей. И запрыгните в зеркало слева от нее. Что? К входной двери в гараж. Поднимитесь вверх по ступенькам И откройте дверь ключом от гаража То есть это вот-вот-вот сейчас я вам покажу Это... Где? Это грыбаная дверь? Чё? Вот-вот тут вот, да? А, подождите, она действительно... Ах ты, ёпта! Ладно, хорошо, не выпендриваюсь я больше не выпендриваюсь. Я поняла свою ошибку. Поняла, в чем косяк. Идем. Еб твой мать. То есть, я это, все, все это время я ловила абсолютно случайные скримеры. Замечательно. Прекрасно. Так, ну потихонечку-потихонечку как-то решается. Все решается. Получается все. Так. Вам понадобится обе руки, чтобы воспользоваться этим. Вы прикалываетесь, ладно? Сейчас подождите секунду. Это мы уроним. Это мы тоже уроним. Это мы подберем. А, зажигалку убери, пожалуйста, туда. Серьезно? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хера себе. Ну-ка. Нет никаких указаний, а этот ключ не подходит? Я пытаюсь его хоть к чему-нибудь применить. Я, у меня какой-то лишний ключ, я не понимаю, к чему, от чего, для чего, для кого он. Ладно, проходим дальше. Походу, пьеса пока что нам не понадобится зажигалки, свечи. О, это я оставила когда-то. А куда мне идти-то? Наверное, надо было по каким-то следам идти? Нет? А, вот еще одно зеркало нашла, а ну-ка. Здравствуй, бабуля! Ну чё, поболтаем теперь, а? В общем, вот так... Ты что? Она что-то говорит, убери! Всегда умудряешься опаздывать. Опять сидела я в кабинете, писал всякую нелепицу или наговаривал ее на свой диктофон. Мне начинает казаться, что ты любишь свою работу больше, чем меня. Я знаю, что надоело тебе. О да! Я знаю, что ты в миг бы от меня избавился, если бы была такая возможность. Я просто... Мне... Извини. Я просто устала. Не пошли ли ты так любезно принести мне немного моего особого чая? Ты знаешь, где его найти? Я подожду здесь, Джордж. Особого чая? Особого чая. У нас там, кстати, какая-то шкатулка была. Там... А, а что за ключи взяла? Из того, изучить. From Джонни Тью. Тия. Чай. Чай солнце. Это. А, -а, а! Опа. Это мы забираем. Ты меня не сожрешь. Тут стена просто. Это не то, чтобы я к ней вот так вот бочком подкатываю, а там просто стена. И вот тут вот я не могу туда пройти. Туда я тоже не могу пройти, меня не пускают. Ладно. До скорой встречи, Дуэйн. Ты решил посмеяться надо мной, я не пойму. Давай поговорим, у меня кувалда есть, давай, давай. Что? Теперь ты на меня не бросаешься? Теперь ты на меня не прыгаешь, блин? <смех> <смех> ну, давай еще пару раз я махну и смеемся вместе уже, а? Ты что одна сидишь ржешь? Давай, чтобы всем было хорошо. Ты включи-то свет. Да бесишь. А мы, а мы сможем вот это вот пробить? Ня, заперто. Ладно. Там надо, значит, ей ее особый чай. Ну, открой давай. А, ну там ничего нет интересного. Прикол. может все зеркала обидеть. Замечательно. Замечательно. Как это весело! Это хорошо избить зеркала-то, а? Прям отдушена такая прям. Ты чувствуешь кувалда, у тебя в руках ты можешь бить. Бить зеркала. Жаль, что нельзя бить людей. Серьезно, ты по нему ударил? Можно попробовать взломать это подходящим предметом? О, там что-то лежит. Да, смотри-ка. Подходящим предметом. А вот это вот не открывается? А вот это? Ну у тебя в руках кувалда! В смысле взломать подходящим предметом? А это что, не подходящий предмет? Зато вот он стой херачит. Нормально ему все. Стол даже не покачнулся. Ладно, сползаем. Много всяких интересных штучек тут я так смотрю прям да-да-да. О-да-о, да. Да. Так. Ага. Так. Где еще у нас тут Зеркала. Нам теперь нужно как-то наверх попасть. Чтобы бить уже зеркала где-то там наверху. Вот, вот это вот я бы туда забралась, честно говоря. Серьезно? Возможно, сейчас не самое лучшее время, чтобы туда идти. Ну ладно, я бы тебя поняла. Значит, потом. Нет? Нет? Ай, так это мы уже разбили. Тут э, моя мертвая зажигалка, кстати. Ох, тут ничего такого. О, все запустили. Так, а как? А как мы. А как мы сюда попали? Я что-то не помню. Вообще не помню. Как мы сюда попали? Да иди в жопу. Ну, дверь за мной закрывают, а? Так, вот тут вот наверх. Херас два. Зашибись. А -а -а! Эй, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, женщина, женщина, возьми себя в руки, не надо, не надо, женщина, не надо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. До скорой встречи, Дуэн, да еб твою мать. Она ушла от отсюда. Внутри находится горячая вода. Она типа чай ждет. Ты вообще обещала меня там ждать, между прочим? Если так-то что-то, а? Тата? Та-та? Блять, я, я, я, я вообще я наглухая и не помню, откуда я пришла. Это не то. Вообще не помню. А, у меня мозг уже вс. Сюда, пожалуйста. Жахни таблетки, я тебя прошу. Тут тоже это все плохо. Ага. Так, бери зажигалку. Через какое-то зеркало можно пройти. Через какое мотиво? Ага, а вот и мой ящик. А? Блин, наверное, надо заканчивать вообще по-хорошему. Чтобы вспомнить, блин, откуда я пришла, мать его! Да что, у меня появился ключ от этого самого? Блин, откуда же я пришла-то? же мать. Вообще не помню. Вот вообще-вообще. вообще вообще Ладно, встанем тут пока, на свету постоим. Все. Давайте заканчивать тогда и уже продолжим в следующей серии. Спасибо за то, что были со мной, за то, что меня. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. До 370 в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.